Привет, меня зовут Игорь, и я управляю платформой онлайн-обучения. Если вы похожи на большинство людей, вам трудно идти в ногу с постоянно меняющимся миром интернета. Трудно понять, какие инструменты использовать и как их применять. Вот тут-то я и прихожу на помощь. Я помог более тысячи человек овладеть навыками, необходимыми для достижения успеха в интернете мой курс «Инструменты для облегчения вашей жизни в интернете» призван помочь вам сэкономить время и сделать вашу работу более эффективной. Вы будете учиться у опытных преподавателей и работать в своем собственном темпе. И что самое приятное, курс бесплатный. Поэтому перейдите по ссылке ниже и запишитесь сегодня. Вы будете рады, что сделали это.